Всем приветик! В этом видео я разберу песни женских кей-поп-групп, которые вышли в этом году. Первая песня – Кич Айв. Само название песни «Китч» переводится как «бескусица», например, когда человек дешево повторяет чьи-то манеры или копирует какие-либо предметы искусства. Девушки в песне поют про то, что все копируют их стиль, манеру речи и становятся их дешевой копией. Айв закликает нас идти своим путем, ведь он у каждого разный и также говорят, что жизнь одна. Кстати, клип вышел 27 марта, но это еще не все. Далее она сожидает полный альбом IVE под названием IVE IVE. Ну и вообще поражаюсь Старшипом, как можно было главной вокалистке группы дать времени в песне меньше 6 секунд. Тем не менее, мне очень понравилась песня, посыл песни и сам клип. Они там так жестко заденсили, прям класс. Дальше у нас на разборе песня Mix Love Me Like That. Вообще я обещала вам разобрать эту песню в моем посте. песню уже как две недели, но мои ручки только дошли до нее. Ломи like переводится «Люби меня такой». Уже по названию понятно, о чем песня, поэтому на этом все. Всем пока-пока. Ну, ладно, я шучу. Не смешно? Ну, ладно. В общем, девочки поют о разбитом сердце, через которое прорастает цветок, и о любви, которая появляется незаметно. Теперь перейдем к разбору песни группы Аксин. Ранее я снимала про эту группу отдельное видео. Keeping the Fire – это название их песни, а также название их дебютного альбома. Альбом выйдет 11 апреля, я посмотрела их предебютное выступление и мне показалось, что в стилях песни очень похож на стиль BLACKPINK, в ютубе вы можете посмотреть их выступление написал EXIM KEEPING THE FIRE. Название песни KEEPING THE FIRE переводится как поддерживать огонь, эта группа малоизвестна и перевод предебютной песни найти не так просто, поэтому я прошу прощения, но в этом видео я не расскажу вам о чем песня, потому что я сама не знаю, если вы знаете напишите пожалуйста в комментариях, буду очень благодарна. Их уровень действительно высок, об этом были все комментарии под видео с их выступлением. Меня от группы отталкивает то, как их преподносят. Наряды выбрали черные. Серьезно, они почти слились с фоном. Если это их концепт, то хорошо. Но еще эти дерганья камеры. Из-за того, что камера постоянно меняет ракурс, мне сложно разглядеть девушек. Хотелось бы больше рассмотреть их хореографию. Но камеру постоянно приближают к лицу. Я о том, что камера очень быстро меняет ракурс, я не могу понять, где находятся девушки. То камера слишком далеко, то слишком близко. В общем, я не могу за ними следить нормально. Его вот долгожданный разбор соло Джису. Многие спорят по поводу клипа. Соло Джису стала самым обговариваемым, но не из-за того, что это самый дорогой клип Blackpink, а из-за того, что у нее даже в собственном соло мало партий. Да, она поет одна, но пол полпесни это тупо инструментал. Ну, а насчет смысла песни клипа тут даже мне понятно. Клипами видим две Джису. Одна богатая, но несчастливая, а другая думает, что если станет богатой, то будет счастливой. Богатый образ Джису очень искованный. Она носит дорогие украшения, но взгляд ее пустой. В то время образ Джису, который тянется к богатству, очень открытый, светлый и милый. В конце клипа есть момент, когда небогатая Джису тянется к ожерелью, видимо дорогому, ведь она не может его купить. А другая срывает себя это ожерелье и чувствует себя лучше. Также у меня есть вторая теория. То самое ожерелье, которое срывает богатый Джису, Аджису, может быть карьерой айдола. Например, сначала Аджису хотела стать айдолом, засматриваясь на ожерелье, но не видела, насколько это сложно. А вторая Аджису уже стала айдолом и не может справиться с нагрузкой, и бросает карьеру. В песне главные строки это я оставила после себя лишь аромат цветов. И правду, когда айдол уходят из группы, после них остается только клипы, песни и присутствие на шоу. На этом все. В следующих видео я буду делать еще разборы песен. Вот вам, кстати, ссылочка на плейлист, в котором будут разборы. Всем хорошего дня. Пока-пока.